Вот это вот бензопила партнер 351. Шпильки крепления шины. Как достаются? Берешь, одеваешь вот такую. Вот это вот гайку такую. Нагреваешь горелочкой, чтобы только не перегреть. И молоточком только сюк, и все нафиг вылазят. вот она, она имеет вид вот такой, одну я сразу достал, а вторую, это кому надо может быть.